Наш эфир продолжает программа Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну и, как мы условились, начнем а, об «Оскаре» и не только. Mm -hmm. Совершенно верно. В прошлый раз не успели поговорить, но, думаю, обсудим этот момент сегодня, что происходило на церемонии. И еще так немного я добавлю про фильм, который Насколько я помню, не попал у нас в номинанты, но достаточно важный, и который я вам порекомендую. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, хотя начну с короткого такого, немного в сторону э, объявления, заявления, как хотите вы считаете, что поздравлю вас с тем, что в Вирджинии тот самый законопроект, который посягал на вторую поправку и право на оружие, все-таки его в местном законодательстве затормозили, в том числе и демократы, кстати говоря, и народное негодование, которое, как и все консерваторы, было спокойным и без безобразий, и так далее, оно действие возымело. Это хорошо, когда сенаторы, конгрессмены и так далее видят, что люди недовольны их действиями и все-таки идут навстречу людям, это всегда правильно. Если бы еще губернатора убрать, было бы совсем замечательно, но не все сразу. Ну, а теперь к Оскарам возвращаемся. И э, когда-то, и я сам уверен, многие из вас Оскары ждали, смотрели их с удовольствием. Но в последнее время, говорю за себя, и тоже рискну предположить, что за многих из вас смотреть это стало невозможно, потому что и фильмы вроде как так себе, ну, за редким исключением. И то, что победители говорят, это, ну, извините, то же самое можем послушать на MSNBC, CNN и так далее и тому подобное. Этот год не стал исключением, и то, что рейтинги продолжают падать, э, эта трансляция меня абсолютно не удивляет. Австралийская телеведущая, весьма мной уважаемая Рита Панахи, совершенно точно прокомментировала, сказав, что э, нам всем надоели норовоучения от левых лицемеров, а люди, которые сегодня делают кино, так или иначе относятся именно к этой категории. И действительно, хотя Рики Джервес о как говорится, people, тоже человек левых вполне взглядов, предупреждал еще на Золотом Глобусе, что никому не интересны политические рассуждения кинозвезды, И поэтому взял статуэтку, ушел со сцены, ну, поблагодарил кого-то. Но Джервезы, естественно, заклемили позором, записали в правые реакционеры и так далее к его удивлению. И на этой церемонии мы весь маразм снова с вами наблюдали. Ну, вообще, пахнуло с экранов, сам я не смотрел, говорю сразу, смотрел урывками, фрагменты, но, думаю, это не тот случай, когда это мне можно поставить в укор. Так вот, пахнуло чем-то абсолютно советским и тем, что печаталось на советских газетах, журналах и так далее, а именно со сцены прозвучало в открытую «Пролетарии всех стран соединяйтесь». И это были не представители российского кино, а представители кино американского, известная социалистка-документалистка Джулия Райхерт, получившая Оскар и фильм ее, который продюсировался компанией, которую компанию, я имею в виду, «Основали», Два таких начинающих продюсера, супруги по имени Мишель Барак Обама. Так что многое объясняет. Я ничего не знаю про этот фильм. Может, конечно, это шедевр документалистики. Хотя я не верю в то, что человек социалистических взглядов, и а, повторяю, Райхерт это не скрывает, может снять, э, неправильно не то слово, объективный и разумный документальный фильм, но ну, как бы ты ни был. И после ее вот этой самой реплики про объединение пролетариев, желание смотреть фильм у меня пропало окончательно, но идиотизм пафосной публики Голливудской опять вылез наружу. Но это еще не все. Другое дело, что остальные идиотские моменты, они были именно идиотскими, а не такими опасными. А поверьте мне, заявления советских лозунгов и лозунгов революционных, это вполне опасно. Я опять про Райхер. Тем не менее, Феникс хакин я считаю, я вам про фильм «Джокер» рассказывал свое мнение о нем, и я считаю, что он там сильно переигрывает и его хвалят совершенно зря, но, похоже, он так вошел в роль, что помешался окончательно, и он нам рассказывал о том, как надо бороться за права животных и не позволять, им, не позволять людям отбирать у них молоко. Uh, Глупость-то глупостью, а, кстати говоря, если вы видели, ну вы наверняка видели, даже если вы разделяете мое отношение к Сандерсу, а Феникса-то услышали, и какие-то активистки на нашего любимого в кавычках Берни напали и обвинили его в том, что он поддерживает всю вот эту вот молочную индустрию. Так что, видите, речь-то речь была идиотская актера Феникса, но кто-то ее, получается, услышал и даже воспринял как руководство к действию. Ну, я не хочу сказать, что до него такой глупости не было, но, тем не менее, совпадение занимательное. А вне Голливуда, так, так, момент еще один, это то, что Брэд Питт, за которого я бы очень хотел порадоваться, потому что он сыграл в лучшем фильме прошлого года «Однажды в Голливуде», я продолжаю его пока считать лучшим, и сыграл роль настоящего американца, старой закалки, антикоммуниста и ветерана и всего, что... У нас ассоциируется с случаем, что есть в Америке. И более того, Пит как-то раньше вроде считался политичным актером, даже хотя и снимался в некоторых сомнительных фильмах. Однако, вместо того, чтобы взять Оскар и поблагодарить американское кино то самое старое, которое он пытался представлять в своем фильме, Пит нам стал рассказывать о том про импичмент и что все закончилось не так, как он хотел. И сразу все испортим, потому что кому вообще дело до того, что Брэд Пит думает про импичмент, если человек не может свой брак держать в порядке, сколько у него жен, я уже забыл, да и не то, чтобы меня это сильно интересовало, но разбирался бы со своей семьей, а не рассказывал нам, что и как делается в политике. Так что сразу все сильно испортил. Ну и в, помимо э, речей со сцены, конечно же, все уже высмеяли Натали Портман, которая пришла в платье, на, на котором вышиты имена режиссеров э, женщин, по ее мнению, обойденных киноакадемией. Однако люди припомнили, что у Портман вообще-то есть своя собственная тоже компания кинопроизводственная. И что за время существования этой компании э, продюсер Портман позвала только одного режиссера-женщину. И звали этого режиссера, как вы, наверное, догадались, Наталью Портман. Поэтому претензии вроде бы тоже получились довольно-таки смехотворными. Э, на этом фоне относительно э, светлым пятном смотрелась Рене Зелвегер. Но и фильм, э, то есть фильм -то мне не особенно понравился, там достаточно тоже левых штампов называется Джуди про Джуди Гарланд, но Зелвигер действительно хороша, да и Джуди Гарланд была э, хоть демократкой, но действительно женщиной выдающейся, поэтому фильм я вам порекомендую. И Зелвигер сыграла действительно здорово, собственно, ее игра действительно искупает все недостатки этого фильма. Так вот, Зелвигер вроде начала с того, что вспомнила о своем некоренном происхождении, но штука в том, что ее родители это из Швейцарии и Норвегии. То есть, это как раз та иммиграция, которую, в общем-то, консерваторы и республиканцы так или иначе поощряют из подобных стран. Поэтому ее замечание, оно, вне зависимости от того, чего она хотела, прозвучало на самом деле поддержкой иммиграционной политики э, нынешней администрации. А, Но ну, дальше Зелли, к счастью, стала благодарить Америку, говорить об американской исключительности и благодарить людей в форме что сделал ее выступление едва ли не повторюсь, не то же даже самым светлым, а смелым и лучшим эпизодом всей церемонии вообще. Поэтому сделал Вегер молодец, она мне всегда нравилась, и то, что так выступила, за это и спасибо. Если же обращаться к самой церемонии и к ее результатам, то прошлый год ну, на самом деле был еще не самым худшим для кино американского и англоязычного, так скажем, потому что однажды в Голливуде, как я уже сказал, фильм отличный, было еще несколько достойных э, работ. Я думал, что «Академики» предпочтут 1917 М -м, не сказать, чтобы шедевр, но фильм добротный, и если бы дали ему Оскары, я бы, наверное, ну, спокойно отреагировал, негодование бы это у меня не вызвало. Но дали, как вы знаете, южнокорейскому фильму «Паразиты». И вот здесь, тут у меня тоже такая сложность. Я этот фильм не смотрел и оценивать его не могу, естественно. Но скажу вам так, режиссер этого я знаю. Тот фильм, что я видел, у меня вызвал просто-напросто отвращение. Именно набором леватских штампов. Поэтому я для себя решил, что вне зависимости от того, что этот человек снимет, я его смотреть больше не буду. И тратить время на такое не стану. Поэтому, может быть, «Паразиты» – это великий фильм, как считают одни, может быть, это «Леватская гитка, как считают другие, я не могу с ними согласиться. Но э, я абсолютно уверен, что давать им Оскара не надо было. Э, и это не имеет ни малейшего отношения к его фильму качеству. Дело в том, что, ну, конечно же, вот некоторые справедливость здесь есть, Голливуд признает, что его нынешнее состояние, мягко говоря, удручает, а фильмам достаточно смелым и консервативным «Оскар» боится давать, то есть э, левачью не получится, левацкие фильмы всем надоели, э, фильмам более-менее консервативным опасно. И поэтому ничего не поделаешь, отдают южнокорейским фильмам. Южнокорейское кино я люблю, и даже очень, и в веке 21 особенно в десятые е годы, оно действительно вышла на ведущие роли в Азии, точно вытеснив японское, да и в мире конкурируется с американским в ряде случаев. Но дело даже не в этом. То, что южнокорейское кино в порядке и заслуживает признания. Дело в том, что есть международные фестивали, и, наконец, есть внутри самой Южной Кореи кинопремия. И поэтому международные фестивали замечательны. И если фильм выходит в азиатской стране, в европейской, где угодно, то там он и должен оцениваться и получать внутреннюю премию. «Оскар» – это премия Американской киноакадемии. И каким угодно, считайте меня, культурным националистом и так далее, но это должна быть премия, которая дается внутри англоязычной культуры. Я вам скажу больше, я считаю, даже английским фильмам давать не стоит, потому что у англичан есть своя собственная киноакадемия, правда, они там тоже раздают всем подряд, но это их проблема. Как бы то ни было, «Оскар» должен оценивать именно кино, даже не только англоязычное, а, по моему убеждению, американское. И когда отдали французскому артисту, то он был вообще немой, ну, куда не шло. Но когда отдают фильму, снятому впервые, так я в истории, даже не на английском языке, это, извините, не совсем то, что должно происходить. Поэтому, если американская киноакадемия уже боится э, даже здесь проявлять свой патриотизм и давать хоть кому-то из своих соотечественников, то дела, поверьте мне, совсем печальны. Поэтому падение рейтинга, повторюсь, абсолютно заслуженно. Поведение звезд абсолютно идиотское. А поведение киноакадемии – показатель того, что шоу-бизнес американский, который я, да и многие из вас, уверен, любят, ну, не в лучшем состоянии. Увы, несмотря на отдельные все-таки положительные моменты. А, и раз я заговорил о том, что есть внутренние премии, то вот, например, французы, здесь я отвлекусь от «Оскара», у них есть Цезарь. И они его главного не особенно дают иностранцам. Но в этом году «Сезар» он такой достаточно скандальный вышел. Там какие-то внутренние разборки, на которых я не буду останавливаться. Но еще то, что больше всех номинаций собрал фильм, который я вам всем очень и очень рекомендую. Он в оригинале я обвиняю, но англоязычное его название «Офицер и шпион». Это фильм Романа Паланского и рассказывает он о деле Дрифуса. Поланский, человек, которому лет уже много, и за ним длинный шлейф скандалов. Я не буду сейчас его ни защищать, ни осуждать. Если он во всех этих своих сексуальных преступлениях виновен, то пусть отвечает, несмотря на свой возраст. И если доказательств нет, ну пора уже оставить человека в покое. В жизни он повидал достаточно много чего плохого. Опять, я его не защищаю, если он в чем-то виноват. Так вот, фильм его, он чем хорош, это как жанровое кино, он весьма добротный. Такой триллер, можно сказать. Но, с другой стороны, почему я на него пошел, проблема антисемитизма должна, я считаю, в кино освещаться постоянно. И то, что Поланский, пусть и надели дрейфусы это конец 19 века, но его взялся за эту проблему и о ней напоминает, за это, вне зависимости от его личной жизни, честь ему и хвала. Потому что, действительно, фильм показывает, что антисемитизм государственный – это, увы, спутник европейской истории, европейской политики. Но Поланский, он еще чем хорош, он именно в этом фильме. Он их свою историю построил даже не вокруг Дрейфуса, я уж так его буду называть, да ладно, не Дрейфус, Дрейфус. И не вокруг Эмиля Заля, который прославился своей защитой писателя, я имею в виду Дрейфуса, а вокруг офицера, который вел расследование, французы. И таким образом получилось, что да, вначале там звучат реплики, что вот такие, из уст отрицательного персонажа, что во всем виноваты иностранцы, я уже вздохнул, думал, опять сейчас начнется наезды на популистов и так далее и тому подобное, но нет, фильм Поланского получился, как ни странно, очень точным комментарием и к событиям в Америке. Ну, я вам просто перескажу сюжет, если даже отвлечься от проблемы антисемитизма, хотя повторяю, она очень важна, и в фильме раскрыта, и некоторые сцены, они очень актуальны и сегодня. Но вкратце сюжет в чем? Военно-разведывательный эстеблишмент, столкнувшись с проблемой и возможным шпионажем, решает во всем обвинить не виновного, а того, кто считает наиболее подходящим. Евреи, естественно. И когда возникают проблемы, и правда вот-вот должна выйти наружу, то военно-разведывательный истеблишмент делает все, чтобы свои ошибки, свои проблемы скрыть, сломать сколько угодно судеб, испортить сколько угодно жизней и даже идти против своих же. Полагаю, очень знакомо то, что мы, увы, наблюдали с тем, что делает разведывательный истеблишмент и в Соединенных Штатах в ряде случаев. Но Поланский, он, к счастью, избегает абсолютно такого негативного подхода. И для него главное показать, что правда и желание доказать невиновность человека, пострадавшего из-за своей национальности, или человека просто-напросто невиновного, но который вот его затянули эти жернова, что она прежде всего. И патриотизм, любовь к своей стране, любовь к своему делу, даже к разведке, контрразведке – к армии, к своей, он должен превышать э, лояльность каким-то офицерам, истеблишменту э, и так далее, и тому подобное. И за это Паланскому большое спасибо, что он это показал. Э, и фильм этот, еще раз повторяю, я вам всем рекомендую посмотреть, э, и он, э, ваше настроение испорченное Оскаром, а я уверен, многим оно испорчено, многих оно испорчено точно поправит. Поэтому еще раз. Офицеры, джентльмен, смотрите обязательно. Сезара, я повторяю, там скандалы из-за отношения к Поланскому, но я боюсь не дадут, потому что у Поланского там несколько фильмов, естественно, выдвинуты. но основной конкурент это фильм под названием Отверженная, к Виктору Гюгу отношения не имеет, но рассказывает о том, как злые белые полицейские в сегодняшнем Париже угнетают черных. Я боюсь, что выиграет этот фильм, но высокого уровня офицера и шпиона это не отменяет. Поэтому еще раз, не знаю, идет ли он в американском прокате, но находите, смотрите в сети, на дисках, где угодно. Этот фильм действительно ваше внимание заслуживает, и вы увидите в нем много параллелей с тем, что происходит и в Соединенных Штатах. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит. С удовольствием передам слово я безусловно воспользуюсь вашими рекомендациями но что касается Оскара, я уже несколько лет не смотрю его ну, по причинам известным поэтому добавить что-либо к тому о чем вы сказали мне абсолютно нечего я не знаю может быть наши радиослушатели могут что-то добавить у нас есть пару минут на этот случай 847 400 -5 А в последнее время вообще и фильмы голливудские смотреть смотрю как правило фильмы старые почему-то на новые фильмы я не знаю меня не тянет потому что э, ну знаешь что играет человек в принципе талантливый актер но когда ты слышишь его политические заявления то пропадает всякое желание смотреть эти фильмы честное слово я, это наверное неправильно не знаю может быть это, может быть это неправильно но я не могу себя заставить смотреть на людей которые э, пропитаны такой ненавистью к стране и вообще в принципе большинство многие фильмы голливудские а, не, такие антипатриотические я бы сказал и вот когда в противовес этому когда смотришь российские фильмы видишь эту пропаганду и и понимаешь и начинаешь понимать почему а, россияне вот у них такое складывается мышление почему такое отношение к Путину и так далее и понимаешь, что они это делают но, к сожалению то есть, понимаете, там даже не не, двойна, не двойное дно оно прям вот на поверхности выпукло, э, так сказать заставляет их гордиться за своих, там сказать, я не знаю спецслужбы, за своих военных и так далее но то, что происходит в Голливуде это совершенно все наоборот это, это попытка так сказать Показать, скажем Law enforcement Это все подонки и, и так далее, и так далее А вот бандиты, там наркоторговцы Это люди хорошие, добрые В общем, в общем как-то так, не знаю вот... Ну, знаете, как говорил историк британский, кстати, Андрю Роберт Что военные фильмы в Голливуде Стали источником для того, чтобы режиссеры реализовывали Собственные болезненные садистские фантазии а не для того, чтобы рассказывать о реальном положении в американской армии. Я с ним полностью согласен. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я посмотрел «Паразит» и посмотрел «Однажды в Америке». Я любитель кино, и в свое время много был увлечен этим делом. Поэтому я хочу сказать, что я уж не совсем не разбираюсь в фильмах. Но мне, вот, скажем, однажды в Америке было смотреть скучновато. А однажды в Гребуде, наверное, мне понравились. Сейчас, да? Понравились. Это очень жизненный фильм. И его... После него еще долго хочется о нем думать и говорить как-то... Вы знаете, хороший фильм. А вот то, что должна быть американская премия, тут я полностью согласен. Что, да... Это, кстати, фильм «Паразиты получил пальмовую ведь тоже. То, что это знаменитый фильм. Вот Иван подсказывает, вы, наверное, имеете в виду «Однажды в Голливуде». «Однажды в Голливуде» есть Да. Спасибо, спасибо. Да, спасибо большое. И еще один звонок. Добрый день. Да, добрый день. Я посмотрел все вот эти фильмы, которые были выставлены на «Оскар». И «Паразиты» на голову выше всех абсолютно. Окей. Возможно, но повторяю, пусть получают международные премии, пусть получает в Южной Корее. Не, с, с этим я согласен, но то, что фильм лучше, если сравнивать, то он лучше. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Что касается фильмов, я ненавижу смотреть фильмы второй раз, а вот однажды в Америке, пожалуй, один из немногих фильмов, которые я смотрел не один раз. Однажды в Америке вы имеете в виду Серджа Леона? Да. — Ну, Серджи Леон я вообще могу смотреть все его фильмы по многу раз, «Однажды в Америке» — это один из моих самых любимых. — Это вот один из тех немногих фильмов, которые я смотрел на раза три или четыре, и всякий раз наслаждался этим фильмом, но, а в принципе, смотреть фильм по второму разу для меня — это каторга. Я с вами согласен, но действительно у Леона это была уникальная личность, и его вестерны можно смотреть сколько угодно. а Однажды в Америке вроде длинный фильм, но я несколько раз так думаю, посмотрю начало и все. А начинаешь смотреть уже не оторвешь. Абсолютно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, а сейчас, наверное, перенесемся в Европу. Реванш левого популизма в Ирландии. Так обозначили мы эту тему. Да, совершенно верно. Я знаю, ну, не всем может быть интересно то, что происходит в Европе. Но, опять, как вы сейчас услышите, надеюсь, параллели есть. И мы уже так привыкли с вами, что... Когда речь заходит о недовольстве истеблишментом, что, эф, назовем это эффектом Трампа, э, как правило, истеблишмент вытесняют сильные правые политики, будь то Болсонару, например, в, в Бразилии, или некоторые, ну, может, не, еще не добившиеся успеха, но обозначившие себя в той же самой Европе датчане, или шведы или испанцы. А вот когда правых, сильных правых нет, увы, вылезают левые, и получается не очень хорошо. Это уже, наверное, можно называть эффектом Сандерса. Вот нечто подобное происходит и в Ирландии, произошло, вернее, уже. Но прежде так подберемся к этой теме издали. Начнем с такого грустного момента. Это, ну Те из вас, кто, а я знаю, такие есть, следят и помнят историю британского футбола, то вы наверняка знаете, что сегодня в Британии, вообще даже в королевстве так уточню, все болельщики грустят, потому что не стало Гарри Грега, Гарри Грег ⁇ это лучший вратарь чемпионата мира 1958 -го года, один из лучших вратарей в, испо... в истории Манчестер Юнайтед, североирландец. Но помимо своих футбольных подвигов, он известен тем, что совершил подвиг действительно жизненный, реальный. Когда в 1958 году была катастрофа и разбился Манчестер Юнайтед, то он очень многих и игроков и просто пассажиров, летевших в том же самолете, он их вытащил, рискуя жизнью при этом и как говорит спасенный им весна Лукич, дочка дипломата он вытащил ее ее мать к тому же беременную, что она всегда воспринимала его почти как некого супермена. Так вот всего через две недели после этой катастрофы грег уже играл, Через несколько месяцев стал лучшим вратарем чемпионата мира, и хотя, увы, там из-за травм он был очень жестким игроком, не так много собрал он премий, но действительно казалось, что это человек, которого нежизненные ни невзгоды ничего не берет, который всегда говорил то, что думает, нажил себе много врагов, но оставался героем. Вот, увы, его не стало, прожил он долго, 86 лет ему было, но все равно, конечно же, это потеря, даже, даже если вы футболом не интересовались, то такой человек, который, повторяю, рискует жизнью, спасая друзей и незнакомого маленького ребенка и женщину, но ну, это всегда заслуживает уважения. Так что, Гарри Грег. Увы, нам такого будет не хватать. Да, ну а теперь к политическим вопросам. В Британии в самой произошла очередная пристановка в правительстве. На этом я не буду останавливаться, только с облегчением замечу, что самое правое, по мнению общему, черистка притипатал она осталась министром внутренних дел и на место другого из тех кого вот кто перестановок что я отмечу из тех кто ушел министр финансов саджи джавид его заменил риша сунок про него тоже говорят что это человек многообещающий что джонсон его готовит чуть ли не в свои преемники ну посмотрим как это интересно что два, получается, таких едва ли не самых последовательных консерватора, но засунок и не поручусь, пока это так понаслышке, но видите, это выходцы из Индии. Так что все-таки при, при внесении цивилизацию британской в Индии оно себя может еще оправдать таким неожиданным образом. А, ну, и убрал э, Джонсон секретаря по делам Северной Ирландии Джулиана Смита, на его место поставил Брэндона Льюиса, ничего про него толком не могу сказать, и никто про него пока ничего не знает. Люди такой просто бюрократ из э, Дебри, из недр консервативной партии. Джулиан Смит оставил очень э, смешанное наследие. Вообще сама должность секретаря по делам Северной Ирландии, она ну, расстреляна слишком громко, хотя Эйринив был убит, но он был теневым секретарем, поэтому не будем так уж говорить, ирландцами. Но вообще неблагодарная, потому что если ты слишком помогаешь юнионистам, лоялистам, то гневается истеблишмент ирландцы, если пытаешься помогать ирландцам, то злятся жители самого, самой Северной Ирландии. Поэтому неблагос... одна из самых неблагодарных профессий в британском кабинете вообще должностей. И Смит, он вроде бы запустил Брит... североирландскую систему, возобновил работу правительства и парламента, но хотя политики и унионисты так о нем отзывались достаточно дружелюбно, лейлисты, а это средний класс, синие воротнички и фермеры, они считают, что он слишком много сделал уступок ирландцам и левым, поэтому они его скорее проводили с облегчением. Ну, посмотрим, что будет дальше. Интересно, что это совпало вот с теми самыми выборами, на которых очень серьезную победу одержала партия Шинфейн. Шинфейн – это такая самая сильная, пожалуй, левая партия в Ирландии, в том числе и в Северной. А, и м, здесь э, в чем проблема, этот самый надо давно действует, но в какой-то момент, хотя ее представители возглавляли Ирландию в 20-е годы еще, когда она только получила независимость, но когда ирландский эстеблишмент выстроился, то с незапамятных времен, там чуть ли не 40-х годов, делили власть две партии, Финнефайл и Финнегелл. Обе такие центристские, Финны чуть правее Финны Файл, чуть более центристская повторяюсь. А Шанфейны они не очень благородно, прямо скажем. Но, к сожалению, ирландская политика вообще не очень благородная вещь. Если вспомнить их, я уж не удержусь, извините, нейтралитет в годы войны и то, что премьер Ирландии, он там называется длинным словом, не буду говорить, ходил, выражал соболезнования в день после смерти Гитлера, это правда. Как бы то ни было... То, что вот эти самые две партии, они делили власть, а Шенфейн они выпихивали в Северную Ирландию, и сами они пытались эту партию не допустить, но требовали, чтобы она и ее боевое крыло, та самая ирландская республиканская армия, чтобы они вот в Северной Ирландии что-то там представляли. Но это привело, вы сами знаете, к чему. В Северной, в Северной Ирландии творились ужасные вещи. И вызваны они были прежде всего деятельностью именно ирландской республиканской армии. Но в какой-то момент э, вот эти вот две партии, у которых даже название похоже, они избирателям надоели. Это можно понять. Потому что когда у вас одна партия сменяет другую, разницу между ними вы почти не видите. При этом... Э, происходят проблемы, сейчас резко возрос, возросли цены на жилье прежде всего, и стали возникать сложности с системой здравоохранения, то избиратели стали искать кого-то еще. А правых партий, которые, как есть в Северной Ирландии и в той же Великобритании, которые могли бы предъявить что-то более жесткое, но при этом более консервативное, нет. Значит, взоры избирателей стремились совершенно верно, на самую сильную левую партию – это Шенфейн. И она одержала очень внушительную победу. Там очень сложная система, которую я сам не буду сейчас вам объяснять, и сам до конца в ней не разобрался. Но, в общем, там так получается, что номинальное большинство у Фина, Фиана Файлла, на втором месте Шенфейн, на третьем – Финны и Гэл. Им теперь надо создавать блоки, они не знают, как им делать, потому что все друг друга ненавидят. По каким-то процентным соотношениям Шинфейн получается партия, которая на выборах победила. Но, в общем, это на самом деле не так и важно. Важно то, что они победили, и это очень плохой показатель. Потому что Шинфейн это партия, повторяю, левая, и их программа сейчас, это резкий рост госрасходов, это, естественно, повышение налогов. И как следствие попытки что-то предпринимать, делать со здравоохранением, э, возможно, я не думаю, что там будет уж такая массовая национализация, как, кстати, в той же Британии. Но, кто знает, может, они и до этого дойдут и будут вытеснять частные секторы здравоохранения вообще. С них это станет. Более того, Шенфейн – это партия, которая левая националистка, и она хочет объединить всю Ирландию, естественно. Как и левая националистская, она антисемитская. И история у этой партии и у Ирландской республиканской армии вообще очень, не очень вежливое слово, но я бы скажу, она очень паскудная, потому что они сотрудничали с советской разведкой еще в 20-е годы, они, представители Ирландской республиканской армии, открыто сотрудничали с немецкой разведкой и помогали нацистам, они Обучались в Советском Союзе уже после войны в Северной Корее, получали оружие от КГБ, они проходили обучение и помогали арабским террористам, и вот представьте себе, такая партия: теперь она получает большинство в Ирландии. Это вам напоминание еще раз о том, что, к сожалению, считать, что цивилизация, прогресс, они вытесняют антисемитизм, вычес, вытес, вытесняют нацизм а это в чистом виде нацизм левые как он и есть об этом мы забываем а вот эта партия вылезла и Рут Дадли эдвардс такая она ирландка но она женщина таких взглядов умеренных, симпатизирует юнионистам Северной Ирландии. Она, пусть это сравнение избитая, но она имеет на него право, открыто написала, что э, мы привели своими руками избирателей Ирландии свой вариант нацистской партии к власти. Поэтому тут есть чего заботиться, и еще раз повторяю, помнить о том, что это может повториться не только в Ирландии, а где угодно. Что будет дальше происходить, мне сказать, конечно же, сложно. Я слежу за тем, что говорят в Северной Ирландии, где отношения, сами понимаете, к, к ирландским выборам повышенные, интересы, и все, что с этим связано, отношения особые. Есть две, два мнения. Есть пессимистическое, потому что считают, что, дорвавшись до власти, Шенфейн будет проталкивать идею объединения, и террористы из Ирландской республиканской армии, они опять возобновят террористическую деятельность, это спровоцирует ответ, и опять повторится то, что было в 60-е, 70-е, да и 80-е годы тоже. Эта опасность действительно есть. Но есть и более оптимистический взгляд, хотя он связан с некоторым злорадством. Но я это злорадство, честно признаюсь, разделяю. Потому что североирландцы консервативные, они говорят, что левая политика она приводит всегда к экономическим проблемам. И если Шенфейн своей политикой высоких налогов, высоких расходов и национализации очень быстро Ирландию обанкротит, а уже после их победы я видел сообщение, что ряд крупных компаний, которые будут явно обложены налогами, они начинают закрываться и производство, и свои бизнес из Ирландии вывозить и, или выводить. Так вот, что в этой ситуации, когда э, Ирландская, Ирландия будет э, в экономическом кризисе, ну, каком вообще присоединении новых территорий, можно будет рассуждать, как там есть такая шутка, она рифмованная, но я уж ее не буду воспроизводить в, в оригинале, смысл в том, что э, если вы не можете содержать свои там 26 кругов, 26 графств, то куда вам еще 32? Ну, 26 это Ирландия, 6 это Северная Ирландия. Поэтому, что будет происходить, мне сказать сложно. Здесь я при, всей своей, при всем своем неуважение естественно к экстремистам, позволю такую личную реплику. Был среди лоялистов один очень кларитный персонаж, его звали Джон Грек. он возглавлял ассоциацию обороны Ольстера и, в общем, увы, не презговала эта кампания и террористическими действиями. Тем не менее, Грек был патриотом, был лоялистом. И он, в отличие от Шенфейн и Ирландской республиканской армии, он был очень заинтересован, как раз, как и многие североирландцы, в дружбе с Израилем. И когда с его организацией пытались связаться другие экстремисты, он едва ли не первым образом проверял их на антисемитизм. Это правда. Не говорю, что все такие были, но вот Джон Грек. Не Гарри Грек, они не родственники, но совпадение. Так вот, и он сразу же, если видел антисемитизм, все, мы с ними не менее морящего отношения. Так вот, Джон Грег пытался в свое время убить Джерри Адамса, главу Шенфейн, у него ничего не получилось. Там он отказался от крупнокалиберного оружия, опасаясь жертв среди прохожих, и потом говорил, что это самое большое сожаление его в жизни. Увы, Грек погиб во внутренних разборках, к сожалению, это происходит. А вот Эдамс, увы, жив и здоров, ходит в своем шарфе, так называемом «палестинском», в кавычках, требует изгнания из Ирландии израильских дипломатов. И сейчас, повторяю, этот человек становится одним из главных действующих лиц в ирландской политике. Финны Файл и Финны Гейл тоже небольшие друзья Израиля, честно признаемся. Но, по крайней мере, этот самый дурацкий закон они проталкивают о том, чтобы не сотрудничать с израильскими фирмами, которые находятся работают и работают в Уде и в Самарии. Но все же они пытаются какие-то приличия сохранить. А Шенфейн уже говорят, что нет, мы с Израилем не будем встречаться, отменяют встречи с дипломатами, как победившая партия и так далее. Это повторяю серьезно. Можно посочувствовать и в кои-то веке пожалеть и понять, что Джон Грег промахнулся, нехорошо, наверное, так говорить, но поверьте мне, это эмоции. Тут я ничего не могу с ними поделать. Но для всех нас это, повторяю, предупреждение, что они левые в худшем своем проявлении социалисты, антисемиты, готовые на все для победы, они могут вернуться. И если этот вялый истеблишмент вовремя не сдвинуть правыми взглядами, правыми силами, то может случиться то, что произошло в Ирландии. Посмотрим, повторяю, может, все обойдется еще в Ирландии, да, это бог, конечно же, точно нового кровопролития не нужно, и ни, ни в коем случае этого нельзя допускать, но это нам предупреждение. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, передам ему слово. Давайте примем звонок. Добрый Полет? день, пожалуйста, в эфире. Да, спасибо. Ну, все. я хотела такой вопрос спросить вот бар давно пора уже вообще чтобы уже что что-то закрутилось так сказать обещанное против всего что было сделано про трампа потому что абсолютно ничего не не пробивается наружу, ничего не возбуждается, никакие дела, мы, по крайней мере, мы ничего не знаем. И вот приходит на ум то все то, что я, например, слушала и читала про Бара, который получается как бы не вполне независимый в молодые времена Клинтонов он очень с ними тесно общался в этом, по штате. И там много чего такого крутилось, ну, мягко говоря, стрёмного. И я думаю, что если он у них не на крючке, но, по крайней мере, э, так сказать, данных на него много. И, может быть, это его удерживает, может быть, еще что-то другое. Но, по крайней мере, посмотрите, что делается. Абсолютно ничего. Те, кто могли бы быть осуждены, хоть чуть-чуть, хоть, хоть они оправданы уже, Маккейб там и прочее. А, а, а те, кто э, ш, ш нам обещают, э, как нам обещали, вот, вот раскрутят дела вот ближе к выборам, тоже ничего не происходит. Как вы это все, что вы об этом думаете? Да, спасибо. спасибо. Ну, Маккейб, конечно, надо было ему обвинение предъявлять, потому что он навратил дело «Будь здоров, сколько?» Это я с вами согласен. Но Барр, я считаю, за него стоит заступиться, потому что он и так между двух огней. Его люто ненавидят левые и постоянно требуют его отставки. Однако бар показывает себя самым ловким политиком в администрации Трампа вообще. Потому что он как-то манипулирует всем происходящим. И он действительно президент защищает, этого все-таки у него не отнять. Он пытается э, предпринимать меры по борьбе с иммиграцией нелегальной. Сейчас он не так давно объявил, что будут новые меры по борьбе с город... и ряд судебных исков против тех самых городов убежищ. И в этом его надо поддерживать. Что касается всей вот этой вот э, системы и весь этот establishment, э, который действительно как-то надо выкорчевывать, но сделать это все сложнее и сложнее, но ни в одном барре тут дело. В конце концов, он не может просто так сказать, давайте посадим того, давайте посадим этого. Я продолжаю все-таки ждать доклада дарома, и вот когда этот доклад появится, и буду какие будут делать выводы по его результатам, тогда можно будет судить. А пока, я считаю, в барре стоит все-таки защищать и... Все эти призывы, что он должен уйти в отставку и так далее, ну от них надо отбиваться. Он свою работу может не блестяще, но в той ситуации, в которой оказался, я считаю, выполняет. Спасибо. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот прошли первые праймы в э, Клайо и нью и что не выявил явного лидера среди левых. А скоро э, пройдут, значит, большие вот эти, большой вторник, где в игру вступит тяжеловес Майк Блумберг, который уже намерен взять себе напарника, напарницу Хиллари Клинтон. А, вот ли наша молодежь американская, которая болеет за Сандерса, второй раз обмануть э, себя, потому что теперь уже у нашей молодежи есть комсомолка «Кортез» и «Хономар», которые могут за себя постоять, и они же могут поднять пункт в стакане воды. Э, не кажется ли вы, вам, что они, э, Блумберг делает ошибку, ставить э, ставку на на Хиллари. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, вот вы точно угадали, третий сегмент у нас сегодня должен был быть как раз на эту тему. Но, увы, времени уже не остается. К сожалению. Поэтому, как всегда, я эту тему переношу на следующую передачу, и мы с ней начнем. Демократы у нас теперь, наши, к сожалению, верные спутники, наверное, до ноября месяца, потому что все события надо комментировать. Ну вот сегодня не уместилось. Коротко на ваш вопрос я, извините, не смогу ответить, а на развернутый у меня уже времени нет, поэтому обещаю через неделю вот как раз Нью-Гэмпшир и все, что произойдет еще за неделю новое, мы это обязательно обсудим более подробно. Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.